Звали нас высокоблагородие, Как-никак русский офицер, А теперь какая-то пародия, По-собачек лечут в мушаве, мушаве А теперь какая-то пародия, По собачек лечат в мушаве. Раньше пители ремни скрипучие. Огонь-огонь под бархатным седлом А теперь спецовка в лучшем случае БТР и все на нем гуртом А теперь спецовка в лучшем случае БТР и все на нем гуртом Раньше ресторан это шампанское Вина хоть по вкусу выбирай. А теперь отрава пакистанская Хочешь пей, а хочешь выливай, А теперь отрава пакистанская, Хочешь пей, а хочешь выливай, Женщин нет, а есть их без внимания, Чеков нет, так оттолкнув ногой, Две собаки, вся моя компания, С ними порычишки, и на покой, Две собаки, вся моя компания, С ними порычишь и на покой. Вали нас в высоком благородие Как-никак русский офицер А теперь какая-то пародия По собачек лечут по А следующая песня серьезная Линия Дюранда это воображаемая линия которую придумали американцы считают до сих пор англичане они до сих пор считают границей А на это не признавали за линией дюранда не утихает дрон, Там не свинца, ни жизни, и жалея Гремит война афганская В горах и угромитон Заря встает кроваво-пламенее За линией дюранда Кончается судьба И снова начинается сковула Там соль на наших спинах И текел на губах И солнце обжигающее скулы А ты не торопись Будем оплакать мой, Читая между строчками в газете. Ищи меня, ищи по почте полевой И верь, что я живу еще на свете. Ищи меня, ищи по почте полевой И верь, что я живу еще на свете. Линии дюранда и другие враги Смешались беспощадно этой трагедией. Привод вроде машины, каракуля сапоги, и в сердце бьется рит мои атаки. Солдаты Ирланды мы старше на столет, здесь волосы седые не новинку. От ропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого бодинка. От ропах караванных мы оставляем след солдатского рифленого бодинка. Мы сами разберем, кто, кто трус, а кто герой, Кто прав, а кто неправ, и кто в ответе. А ты меня ищи по почте полевой, И верь, что я живу еще на свете. А ты меня ищи по почте полевой, И верь, что я живу еще на свете. За линии дюранда все проще и мудрее. Здесь, сочины, не выторгуешь славу И братство по оружию, религии своей Мы выбираем здесь не по уставу За линией дюранда для смерти нет преград Но ты не верь, но ты меня послушай Со мною локоть друга и верный автомат И я не пропаду за киндукушем Со мною локоть друга и верный автомат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 Песню пули слышал Хоть бы раз Поймем, спросите каждого Из нас, что в мире нет Прекраснее напева, когда она Сторонкой пролетела Свою ты не услышишь Никогда Бесшумно, как подучи звезда С последним ощущением тревоги Она тебя отыщет Среди многих А потому под пулями не гнись Не удлинишь Таким маневром жизни надо просто двигаться вперед, Сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Такая философия войны. А песни, что войной рождены, прекрасные, страшные, не потому ли, Что главная тема песни пули. Послушать песню пули. Придет песнями и земля, А от ручья до да самое. Композиторы в идеях утонули, Но однажды вышел друг нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули. Но однажды вышел друг нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули. Мы узнали, старина, как умеет петь война Под Оксани, в Кандагаре и в Кавуле, Под аккорд 5.45 смерть выходит исполнять Песню пули, песню пули. Вода город 5.45, смерть не выходит исполнять Песню пули, песню пули Рикошети от земли, пули прыгают в пыли Вон фонтанчики их кому-то потянулись Не ли перелет, но кто-то жизнью оборвет Песню пули, песню пули Не ли перелет, но кто-то жизнью оборвет Песню пули, песню пули Было дело, бой гремел Каждый честен был смел Мы не трогнули и вспять не повернули Ни за деньги, ни за страх Вот и слышим мы во снах Песню пули, песню пули Ни за деньги, ни за страх Вот и слышим мы во снах Песню пули, песню пули Мы песнями земля, а от ручья до слоя Композиторы в их утонули но однажды вышло, друг, Нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули. Но однажды вышло, друг, Нам почувствовать на слух Песню пули, песню пули. Ты по кромке ледника шел, как по канату, Провали тело на куски скальные клыки. Разглядеть старался мир, прорезь автомата, И Аллаха самого заползал за грудки. Злоты сравнивал с добром на весах фемиды, Запах крови раздувал, ноздри как меха, А до романтики дошел, до тупой обиды, И у смерти побывал в прорези меха. Подрубил из орыков пригоршнями полными, И в желтушечном бреду поделила весь свет, И накатывала грусть ласковыми волнами, Когда спочник получал тонкий конверт. Ты столетия отмерял тропами-оречьями, Ты в обойму загонял сразу тридцать судьб, В умных книгах назовут буднями разведчика, Этот пройденный тобой невозможный путь. В миру старался жить как тебе завещано на людскую суету не желал смотреть но тебя не излечить ни вину ни женщинам ни работе ни друзьям боль не одолеть но тебя не излечить ни вину ни женщинам ни работе ни друзьям боль не одолеть Тетрани. Но открою тайну вам, друзья По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря По Афганистану, по Афганистану Я скучаю, честно говоря Тридцать лет погони капитана А вокруг не русская земля И все же по Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря, По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря, Знойные пески Берегистана, Под Акшана заря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря, Каменные будты бомяана, Над рекой у до поля, По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. Видел я потом другие страны, видел океаны и моря, и все же. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану я скучаю, честно говоря. Пусть порой поля были раны, время было прожито не зря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. По Афганистану, по Афганистану, я скучаю, честно говоря. Отзв... Отзвучали тосты всех моих друзей, Били за погибших и живущих. Пили за страну проклятых басмачей, За ребят в атаку вновь идущих. Пили за страну проклятых басмачей, За ребят в атаку вновь идущих. Пили не пьянея, взор все так же чист, Не устали руки от стаканов. Ведь не зря зовут нас Шурович Разгромим проклятых мусульманов. Не зовут нас Шоевичекист, Разобьем проклятый бусурманов. То, что было много, смысл всех один Отслужить и мной домой вернуться. Но в горах сидит проклятый гульбетин, Сладкий с ним придется нам столкнуться. Но в горах сидит проклятый гульбетин. Парти с ним придется, нам столкнуться, добращом дальше. Пейте себе, братьцы и бибрации, все придет опять. Встретимся теперь, быть может, в Польше. Выполнять приказы, нам не привыкать, Лишь бы нам держат, платили больше. Выполнять приказы, нам не привыкать, Лишь бы нам держат, платили больше. В этой проклятущей и чужой стране. Нас зовут солдатами удачи И летим вперед мы на стальной бане Выпив по стакану крепкой чачи И летим вперед мы на стальной бане Выпив по стакану крепкой чачи Отзвенели тосты всех моих друзей Пили за погибших и живущих Пили за страну проклятых босмачей за друзей в атаку вновь идущих Били за стороны проклятых За друзей в атаку вновь идущих Я не могу песню